Добрый день, меня зовут Дмитрий Фоменко. Приветствую вас на моем канале. В этом видео я расскажу, как происходит регистрация права собственности на жилой дом или квартиру. Основным законом, регулирующим правоотношения, возникающие при регистрации права собственности на объекты недвижимости, является Федеральный закон о государственной регистрации недвижимости. В соответствии с частью четвертой статьи 1 Федерального закона о государственной регистрации недвижимости, государственная регистрация прав осуществляется посредством. Внесение в единый Государственный реестр недвижимости, записи о праве на недвижимое имущество, сведения о котором внесены в единый Государственный реестр недвижимости. Государственная регистрация перехода права на объект недвижимости, ограничения права на объект недвижимости, обременения объекта недвижимости или сделки с объектом недвижимости проводится при условии наличия в государственной регистрации права на данный объект в едином Государственном реестре недвижимости, если иной не установлен федеральным законом. Для государственной регистрации права собственности на жилой дом или квартиру необходимо подать в Росреестр следующие документы: заявление о регистрации права собственности. Правоустанавливающие документы на жилой дом или квартиру. Чтобы правоустанавливающие документы появились, для этого необходимы правовые основания. Такие основания указаны в части 2 статьи 14 закона о государственной регистрации недвижимости. В зависимости от конкретной ситуации, это могут быть. Договоры в отношении недвижимого имущества, совершенные в соответствии с законодательством, например, договор купли-продажи, договор дарения, договоры ренты и т.д. Свидетельство о приватизации помещения, свидетельство о праве на наследство, судебные решения, если право собственности получено по суду. Как следует из части 3 статьи 21 закона о государственной регистрации недвижимости, необходимые для государственной регистрации прав документы, являющиеся основанием для государственной регистрации права, предоставляются в регистрирующий орган в экземпляре подлинники. Если государственная регистрация права касается создания нового здания или объекта незавершенного строительства, то в соответствии с частью 10 статьи 40 закона о государственной регистрации недвижимости государственная регистрация осуществляется на основании разрешения на ввод соответствующего объекта недвижимости в эксплуатацию. И устанавливающего документа на земельный участок, на котором расположен такой объект недвижимости. Для государственной регистрации права на объект незавершенного строительства. Регистрирующий орган предоставляется разрешение на строительство такого объекта и правоустанавливающе документа на земельный участок, на котором расположен такой объект недвижимости. Для строительства индивидуального жилого дома разрешение на строительство не требуется, о чем указано в пункте 1.1, часть 17 статьи 51 градостроительного кодекса. Поэтому в регистрирующий орган предоставляется технический план жилого дома и правоустанавливающий документ на земельный участок. Если право собственности на земельный участок уже зарегистрировано в ЕГРН, значит правоустанавливающий документ на него предоставлять не нужно. Если вы будете регистрировать право долевой собственности, необходимо учитывать требования статьи 42 Закона о государственной регистрации недвижимости. Как следует из части 1.1, названной статьи. Сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежат нотариальному удостоверению, за исключением сделок при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке и другие основания. Следовательно, если квартира или жилой дом находится в совместной долевой собственности и отчуждается или продается только какая-то доля этого имущества, например, вы хотите купить одну комнату в двухкомнатной квартире, то необходимо согласие других со-собственников квартиры, которое заверяется нотариально. Это нотариально заверенное согласие также предоставляется в регистрирующий орган. Если отчуждается недвижимое имущество, которое принадлежит на праве собственности несовершеннолетнему или гражданину, Признанному судом ограниченно дееспособным такое согласие также подлежит материальному удостоверению. Может оказаться, что жилой дом или квартира, в отношении которых планируется отчуждение, не зарегистрирован в ЕГРН. Такие случаи в 2021 году редкие, но все может быть. При возникновении такой ситуации необходимо применять статью 69 закона о государственной регистрации недвижимости из которой следует, что права на объект недвижимости, возникшие до вступления в силу федерального закона 21 июля 1997 года номер 122-ФЗ о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации в едином государственном реестре недвижимости. Государственная регистрация таких прав в едином государственном реестре недвижимости проводится по желанию их обладателей. Естественно, в таком случае нужно смотреть, какие имеются правоостанавливающие документы у лиц, которые планируют отчуждение недвижимости. Это может быть, например, свидетельство о наследстве по закону или по завещанию. Разумеется, гражданин должен был вступить в наследство. И если он этого не сделал установленный срок, то имущество считается выморочным и принадлежит муниципальному образованию. В таком случае, прежде чем продать такое имущество, придется сначала установить факт вступления в наследство, и после по суду получить право собственности. Если такая квартира находится, например, в Санкт-Петербурге или Москве, муниципальный орган практически в процентах случаях будет возражать в суде против удовлетворения требований. Кроме этого, сам закон предусматривает только конкретные основания для удовлетворения этих требований. Поэтому гарантии, что гражданин сможет оформить право собственности на эту квартиру, никто не даст. Если вы, например, планируете внести задаток за такую квартиру, слушая продавца который уверяет вас, что все оформлен по суду, то я бы рекомендовал вас от такой сделки отказаться до тех пор, пока он не оформлен. Иначе вы можете не вернуть от такого человека свой задаток. Имея заявление про устанавливающие документы, необходимо оплатить государственную пошлину. Размер государственной пошлины за регистрацию права собственности на квартиру или жилой дом составляет для граждан 2000 рублей, для организации 22 тысячи рублей. Госпошка за регистрацию права собственности физического лица на жилой дом, собственное на земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства составляет 350 рублей. Куда подавать комплект документов? Можно подать лично в Федеральную кадастровую Палату Росреестра или в МФЦ. В некоторых субъектах прием документов происходит только через МФЦ. Это бесплатно и удобно, так как документы можно подать в любой МФЦ, независимо от места нахождения недвижимости. Для этого необходимо предоставить паспорт для идентификации личности. Комплект документов можно отправить почтой подразделение Росреестра по адресу, который указан на сайте Росреестра. Для этого предварительно нужно засвидетельствовать у нотариуса подлинность подписи на заявление. Или в электронной форме, в том числе через госуслуги. Для этого нужно иметь квалифицированный сертификат, ключа проверки электронной подписи, в которой подписаны документы, выданные Федеральной кадастровой палатой Росреестра. После приема документа в регистрации права собственности на недвижимое имущество, необходимо получить выписку из ЕГР, в которой вы будете указаны в качестве собственника недвижимости. В таком порядке регистрируется право собственности на жилой дом или квартиру.